В данном уроке кратко расскажу, как я рекомендую и как думаю, что нужно изучать данный курс. Все уроки составлены в логической последовательности, поэтому рекомендую смотреть их не перескакивая с одной главы на другую и это будет более полезно, более поступательно будет информация у вас укладываться в голове. Вообще запись видеокурсов для меня всегда это возможность все свои знания привести в порядок и спокойно планомерно разложить по полочкам, чтобы у меня самого возникло правильное понимание того материала, который я доношу до вас и пытаюсь рассказать со своей точки зрения. Сейчас мы сделаем обзор меню, которое есть для просмотра видеокурса. У вас три варианта просмотра данного курса существует. Во-первых, вы можете смотреть его или, если вы используете, смотрите бесплатную версию, то смотрите просто на канале YouTube. И на канале YouTube есть, кстати, очень важная функция, которую обязательно рекомендую пользоваться. Там можно смотреть ускоренно. Можно ускорить в 1.25 раз, в полтора раза и даже в 2 раза. Есть видео и записывание в таком медленном темпе, что иногда я их смотрю с ускорением в 2 раза. Но это редкость. Обычная скорость моего просмотра роликов на YouTube, познавательных роликов, это 1.5 раза. То есть я в экономлю 50% времени. И вы тоже, если вы материал быстро воспринимаете, тоже можете смотреть в ускоренном режиме. Поэтому я всегда записываю, стараюсь записывать курс без лишней воды, но записываю в нормальном темпе. Кто для кого это медленно, тот может вот на канале YouTube ускорить и это очень удобно. Второй вариант. Вы смотрите в виде готовых mp4 файлов. Здесь нельзя ускорить, но зато если у вас нет интернета, вы можете этот курс себе скачать на компьютер и смотреть где-то на даче, например, там где у вас нет хорошего интернета. Это тоже Бывает очень полезно. И следующая возможность, если у вас вдруг там, старая версия компьютера, и у вас не запускается само меню для просмотра, вы можете без использования меню, есть вложенные файлы, и вы можете их последовательно просматривать. Ну, более подробно в файле «Прочти меня» все это описано, где эти файлы найти, если у вас меню не запускается. Ну, так приблизительно выглядит меню. Это пример меню из курса по фундаментальному анализу российских компаний. Вы всегда можете кликнуть на содержание и на сайте найти и содержание. Также содержание вложено также в папку с курсом. Можете переключаться между частями и в каждой части у вас есть соответственно, уроки, которые в нее входят. И есть несколько вариантов. Нажимаете на зеленую клавишу и переходите непосредственно на канал YouTube. Смотрите там. Тут уже можно ускорять просмотр. И второй вариант. Кликайте на белую клавишу курса и вы запускаете mp4 файл и смотрите видео уже непосредственно на своем компьютере который скачан курс у вас распакован на вашем компьютере там есть все mp4 файлы здесь уже без ускорения но здесь можете все просматривать всегда есть какие-то специальные бонусы и можете перейти на сайт посмотреть какие еще уроки видео роботы у нас существуют То есть вот вы выбираете для себя тот метод который вам удобен и начинаете изучение как ускорить просмотр на YouTube вашего ролика, ролика, который там загружен, если вы не знаете, есть ссылка на отдельно на это видео, он у нас на канале выложен, и вы можете его посмотреть. Все это приведено в списке дополнительной литературы есть, и там есть ссылки на ролики, которые могут быть вам еще дополнительно к курсу полезны для более глубокого понимания каких-то материалов. То есть это вы там найдете все эти ссылки и можете дополнительно посмотреть. Ну, я думаю, уже многие знают и пользуются ускоренным просмотром на YouTube, что очень-очень удобно. На этом все. Давайте в следующем уроке начинаем изучение.